друзья всем привет и мы продолжаем разбирать маркетинг план компании total life changes бонус называется g5 что такое g5 j 5 это создай 5 новых клиентов в период одного месяца например с 1 июля по 30 июля если пять человек купят продукт на 40 баллов каждый раз за подписание одного клиента, ну, что он купит продукт, компания выплачивает 50% 20 долларов. Ну, например, возьмем вот один из продуктов компании Total Life Changes, который стоит 55 долларов. Я делаю продажу со своего интернет-магазина, да, как клиент покупает продукт, я зарабатываю 20 долларов. Другой человек, например, приобрел детокс. Э, я еще зарабатываю 20 долларов. Другой человек купил витаминно-минеральный комплекс или э, продукты для женского здоровья, или детокс с канабидиолом, или, например, протеин. За каждого такого клиента дистрибьютор TLC зарабатывает 20 долларов. Как только появляется пятый клиент, компания выплачивает бонус, который называется G5, в размере 50 долларов. И если новичок в бизнесе в первые 30 календарных дней с даты подписания, например, с 1 числа он зарегистрировался, за первые 30 календарных дней создает 5 клиентов, компания выплачивает бонус быстрого старта за создание 5 клиентов и выполнение бонуса ну, программы j 5 еще 50 долларов. Итого новичок может заработать 200 долларов. Давайте покажу визуально, как это выглядит, потому что очень много мне задают вопросов, неужели компания TLC может выплачивать такие деньги. Как я и говорил, у нас маркетинг-план гибридный, он линейно-бинарный, все размещается в бинаре. Но есть и линейка, и бинар. Если вы не смотрели предыдущие мои видео, зайдите, посмотрите. Я подробно там все рассказываю о этих видах дохода. Мы поговорим сегодня о бонусе J5. Смотрите, вот вы занимаете место в бинаре. Здесь, например, стоит ваш наставник. Вот, давайте, наставник здесь. Это будете вы, бинар. И как работает этот бонус? Давайте вот визуально. Один человек, клиент, который у меня покупает продукцию на 40 CV, мне компания выплачивает 20 долларов. Прошу прощения, 20 долларов. Это клиент. Клиенты не размещаются в бинаре, но за клиента приходит... Еще э, в бинар 10 баллов, 10 CV. То есть я заработал 20 долларов, и еще 10 CV поднялось в бинар. Но в генеалогии он не размещается. В генеалогии размещаются люди, которые оплачивают регистрацию, и они здесь размещаются. Но баллы идут в бинар. Второго человека... Я нахожу клиента. человек говорит, я хочу попробовать продукт. Если продукты работают, тогда мы посмотрим. Он, э, этот человек покупает один из продуктов на 40 CV, я зарабатываю 20 долларов. И каждый дистрибьютор. Здесь не нужна никакая квалификация, здесь нужно просто быть лайфченджером. И так э, происходит с третьим, с четвертым. На 40 CV берут один продукт у компании, покупают либо через интернет-магазин, покупает компания делает доставку в любую страну мира, практически, ну, в большинство стран мира, компания делает доставку, а вам в бэк-офис приходит 50% процентов от баллов. 20 долларов, 20 долларов. И так каждый раз. И как только у вас появляется пятый человек, который приобретает на… 40 CV-продукции. Давайте вот напишем, возьмем месяц с 1 июля вот июль, по 30 июля. В течение месяца. Вот этот бонус называется G5. Это 5 новых клиентов. Компания выплачивает 20 долларов. И система видит, что у вас создано. 5 человек 5 клиентов вы и так зарабатываете раз два три 4 5 5 раз по 20 долларов 100 долларов вы комиссионными получаете и сразу же приходит бонус за g 5 за создание комбинации вот 5 новых клиентов компания выплачивает бонус в размере 50 долларов. И смотрите, какой момент. Давайте я вам покажу. Вот так. Откроем магазин, да, компания TLC. Например, вот я показывал заварной чай, он стоит 55 долларов. Жидкий витамин нутробус э, 55. Resolution Drops кап, капли 60 долларов. Есть продукты 60, кофе 55, есть продукты 55, вот 65, ну, очень много продуктов стоят 55 долларов. Да? Давайте вот здесь цену, чтобы вы визуально видели 55 долларов стоимость продукции, 55 долларов стоимость продукции, 55 долларов, 55 и 55. Как только вы создали, вы пришли в бизнес, например, зарегистрировались 1 июля, и в течение 30 дней вы сделали G5, вам компания выплатит еще бонус, который называется «Быстрый старт». «Быстрый старт». Он тоже 50 долларов. 200 Долларов. Смотрите, друзья, человек, который пришел в бизнес, вот зарегистрировался в компании, и э, в самом начале бизнеса за 30 дней он сделал 5 клиентов, компания выплачивает 200 долларов. То есть нужно продать 5 продуктов в течение месяца. 200 долларов это хороший доход для любого человека в любой стране. И обратите внимание, если посчитать вот продажу... Вот, один, два, три, четыре, пять. Пять клиентов по 55 долларов – это товарооборот 275 долларов делает новичок. В компанию приходят вот эти 275 долларов, а компания выплачивает вот этому человеку 200 долларов. И э, давайте, а, еще я не сказал вот от каждого человека 10 CV 10 CV 10 CV, то есть 25 процентов от баллов приходят сюда вот в бинар 10 10 10, то есть 50 баллов еще придет 50 CV в бинар, а с меньшей ветки 10 процентов это еще 5 долларов. То есть я бы даже сказал тут 205. Ну ладно, 200. Смотрите, вы можете пересмотреть много-много раз это видео и убедиться, что с товарооборота 275 долларов, создал 5 новых клиентов, компания выплачивает новичку 200 долларов. Вы посчитайте процент. Ни одна компания в мире не выплачивает таких процентов. Давайте теперь объясню, почему столько компаний выплачивают новичку. Я лично задавал вопросы президенту компании Джеку Фэллону. говорю: неужели компания TLC может выдержать ну, ее маркетинг план вот таких выплат? Он говорит: это необъяснимо, это не объясняется. Мы просто очень сильно хотим, первое, когда человек приходит в компанию TLC, наша задача, чтобы человек пришел в компанию, вложил в бизнес минимум, это 100 долларов, да, старт в бизнесе 100 долларов, и получаешь любой комплекс продукции на месяц. И чтобы он за первый месяц вернул и заработал свои деньги, чтобы он не потерял свои деньги. И мы вознаграждаем, делаем вознаграждение человеку больше, чем он ожидает. И человек вдруг по разным причинам не все же остаются в компании, да? уходят многие люди, приходят, уходят. И чтобы человек ушел, и он не сказал, что TLC забрала у него последние деньги, это первый момент. Второе, почему компания выплачивает много денег, для того чтобы смотивировать новичка на дальнейшую работу ведь самая большая работа самая ценная это когда ты в компанию в любую приводишь клиента который пользуется продукцией человек попробовал продукт и получил результат он останется надолго быть клиентом он будет потреблять продукцию и какие бы структуры не были 100 человек, 200, 300, тысячи, многотысячные, 00, 10 тысяч, 20, 100 тысяч команда, 200 тысяч команда. Наш доход в сетевом маркетинге – основной доход от потребления продукции. Не от рекрутинга, что мы приглашаем людей в бизнес, а от клиентов, людей, которые потребляют продукцию. Когда у тебя есть база людей, которые потребляют продукцию, ты всегда будешь с деньгами. И вот еще один такой момент, я вам поясню. Смотрите, месяц прошел, наступает следующий период, например, август месяц с 01.08 по 30.08. 31 число не учитывается, в компании 30 дней. Человек делает снова J5 вот J5 в этом месяце, он зарабатывают опять 150 долларов. То есть, быстрый старт, он выплачивается вот этот один раз в жизни, человек получил, а затем вот этот бонус G5, он действует все время. То есть, человек сделал товарооборот 275 долларов, и компания выплачивает 150 долларов. То есть, это больше 50%. Всегда, даже в этом месяце, человек может G5 делать неограниченное количество раз. Сделает он Три раза G5 вы все равно получите по 150 долларов. В августе месяце он сделает G5, еще 150 долларов. Неограниченное количество раз. И знаете, что... И баллы же, конечно, поднимаются в бинар. То есть структура получает и человек-новичок, зарабатывают комиссионные и структура вышестоящей тоже получают баллы от этого оборота. Я считаю, что это очень, очень, очень крутой бонус. Ни одна компания в мире не выплачивает э, за привлечение клиентов, потребителей продукции в бизнес больше 50%. А другие виды дохода, я вам рассказывал, и быстрый старт и розничные продажи, и бинары, и бонус они тоже очень высокие. И вот именно поэтому, что в компании TLC небольшой вход, есть вот этот маркетинг-план, любой новичок может спокойно в месяц найти 5 клиентов, заработать 150-200 долларов. Абсолютно доступно. И не нужно здесь рассказывать про миллионы, что приходите в сетевой маркетинг, вы станете богатыми миллионерами. Я вам скажу так, если у вас будет постоянных, 5 человек которые потребляют хотя бы один продукт какой-то вот, например жидкие э, мультивитамины которые содержат 148 ингредиентов и не нужны каждому человеку на земле потому что э, сейчас э, мало полезной пищи все вы всегда 150 200 долларов заработать поэтому друзья всем добро пожаловать в TLC в следующих видео я расскажу о всех преимуществах компании, потому что это только маркетинг план. Но в следующих видео я расскажу о том, какие преимущества еще есть другие у компании TLC. И компания TLC, она другая. Многое хочу рассказать вам о TLC. прям мне не терпится, но лучше в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.